в Альцинском участке, чтобы такому плохому нас приняли. Здесь 300 долларов у нас. Да, от границы по дороге и мы в первом крупном городе называется Гидарев добрались сюда уже затемно нашли отель единственный в городе точнее их два этот самый лучший стоит 30 баксов за ночь вот с таким вот балконом вот с таким вот видом на город сам номерок достаточно простой горячей воды нет, кондиционера нет зато есть телевизор ну а мы едем а Вообще, Судан это не та страна, куда я бы хотел переехать, жить на постоянно Но вы мне каждый день пишите в разных соцсетях, куда мне переехать, как мне переехать, что мне надо сделать. Так вот, специально для вас я нашел сайт, называется Russian Immigration, или коротко, rusim.com. Если вы мечтаете уехать из страны и не знаете, как это сделать, какие существуют нюансы, особенности переезда, вам лень копаться по куче форумов и сайтов, то на портале Russian Migration вы сможете пообщаться напрямую с уже сделавшими это нашими русскими людьми их блоги и советы. Также вы можете разместить свое резюме и поискать вакансии компаний, которые созданы русскими соотечествами за рубежом. А если вы уже сам иммигрант, только на этом портале впервые вам заплатят заведение блога. Также есть возможность выкладывать видео и писать блоги. Переходите по ссылке, она в описании. Хотя и так просто запомнить. Russian Immigration. Начали снять таймлапс, смысл заключается в том, что чем дольше идешь по улице в Хартуме в жару, тем больше становишься похож на негра. То есть сейчас мы практически белые, когда дойдем будем уже неграми. Давай такой таймлапс замутим. Особенно давай почаще кричать это слово, чтобы они сразу Таймлапс! Таймлапс! Я лапс. не про это, а про второе. Кем ты хочешь стать? Понятно. Но Можно общем... я останусь белым, белым человеком? Да, можем взять таймлапс, как мы идем вдвоем, но... Но остаемся белыми людьми. Нет, я останусь негром, а ты остаешься белым. Потому что ты идешь по тени. А, то есть я в твоей тени сейчас, да, Ты вот так вот стою? Да. Понятно. Короче, в Хартуме, в Судане тут пекло. Пока, говорят, не очень жарко 41-43. Господи, ну, разве это жарко? Да, но... 58, 58 это жарко, а 41... 58, да, это жарко. Это жарче. Для тех, кто хочет разницу понять, 43 и 58 это такая же разница, как плюс 15 и плюс 30. Вот, только в худшую сторону. В Судане есть черный рынок обмена валюты. Официальный курс в банке 22 а, суданийских фунта за доллар. а На черном рынке цена доходит до 40. Сейчас мы попробуем поменять и посмотрим получится или нет, потому что зачем менять по невыгодному курсу, если можно поменять по два раза более выгодному. Не знаю, я думаю, лучше сейчас не снимать. Почему мы на фоне стены в полицейском участке что-то плохого нас приняли? Значит, мы зашли в какое-то место, нас завели в какой-то подвал, то мы поменяли деньги неофициально. Неофициально он э, стартовали 33,30 за 1 доллар. Официально, как я говорил, уже 22. Вот, соответственно, сейчас сидим в подвале, ждем, деньги отдали. Похоже, на Кидалова, но как бы пока ждем. Сейчас, чувак, сейчас с камерой, наверное, стартовать. Типа, вот можно я друзей поснимаю тоже. Окей, Вот человек, который нас... Я аграйт. Я музам No. Я музам Ты английский? Нет. Он арабик. Чухран это, спасибо. Здравствуйте, что еще он сказать? Ассаламу алейку массаламу. Дамам, дамам. Дамам, Дамам, дамам, дамам. В условиях полной секретности происходит все это. 500. А, 5 тысяч ты имеешь, У меня 5 тысяч. Короче, нам сначала принесли пачку денег большую. Сейчас мы полтинника им поменяли. А, тебе 3 300, 3 330 оставляют. 330. А мне все Может потом. Ладно, забери все, потом На Смотри, резины. Это самый самое главное, что я да. Да, он проявляет Да, операторские, да. Да, да, да. Да, да, как так вот. Скрытаться. Здесь 300 долларов у нас. How much реально. Стоит сказать, что How much надо... Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Стоит. Сюда 10 тысяч, okay. но как раз вот 300 долларов есть, если по черному курсу. <реклама> а? Как думаешь, вообще нас не забалтывают, не выпускают из подвала? или что? Или просто прилечать. А, муж чай заказали. Да, Мне кажется, что сейчас будет натурный чай. А с... с... Что-то да. я тупанул. Да. Да. Надо, короче, выпить и быстренько уйти. Да. И, и уснуть на улице. Да. На улице. А Пусть не раздирает не нас всех. Короче, на рынке продают вот такие тибитейки, хочу купить. Интересно, только для мусульман или все могут купить? или нет? <реклама> Ты не <меня> обманываешь. <реклама> <реклама> <реклама> Мне кажется, что я похож сейчас на обезьянку из, из мультика ал А Апу. Помнишь, там такой был? У нее была маленькая такая. А я меня такая. Она увидела пачку денег сразу предложила мне несколько okay. а голову не напечет. Для полного перевоплощения мне осталось купить только туфли. Это Это Туфли из питона. Вот такие вот. Но этого делать не буду. Зашел на рынок, померить, покупить джелабию. Вот такая штука, халатик. Стоит 10 долларов. Это идет сначала верхний слой, а под ней идет да, подпадка. Все, уже купил. Сейчас хочу снять футболку, потому что жарковато в футболке. И буду так ходить. Как суданец. Как вам, нравится, нет? Перевоплощение. Напишите в комментариях, нравится или нет. Прикольно, интересно. Белый цвет из сезона в сезон атакует мировые подиумы. В общем, эти расисты обзывают меня по-разному. Говорят, чтобы я снимал джелабию, что они не хотят ехать со мной в одной машине. Дим, да вообще! Че ты такой расист? Я не расист, но я не люблю. Ты знаешь кого? Кого? Фидоров, что ли? А Причем здесь я? Нет, лично я-то просто боюсь, что ты наступишь себе на подол. Когда ты в ней ходишь, влезаешь ну, в машину, чего? они рубашечке. Там танцы никто не падают. Я не упаду. Так, ребят, налево направо. Уф, ладно, ну, поехали. На по каждом светофоре огромное количество детей. Попрошаек облепляет машину, и их прогнать можно, только включив камеру. Они сразу все разбегаются, потому что они боятся, что я украду их душу. Укради, у меня ну, что, что я. Вот это вообще, смотри, бесстрашный. Даже язык выснул. У него нету души. У него нету души, уже украли. Библик Помимо того, что в Судан не так-то уж и просто получить визу без приглашения из Судана. да еще и по прибытии в Судан в течение трех дней нужно поставить регистрацию себе о том, что ты прибыл, что вот такой-то, такой-то, заполняешь анкеты, платишь 20 баксов и тебя регистрируют. Короче, куча бумажной волокиты. Вот, какую в какую-то фигню нас привезли. Сейчас будем делать. А вот стоим в очереди, ждем, все оплатили, ракету запаянили. Сейчас мы паспорт в и можно будет ехать смело по Судану. Никогда не будете останавливать, спрашивать разрешение. В общем, зашли в супермаркет, надо закупиться едой перед долгой дорогой в пустыне. Чего ты, пива не можешь найти? Пива тут нет, сюда мусульманская сторона, здесь вообще алкоголя нет. Мы зашли, когда я не был. Ну ты же здесь был, ты должен был знать. Здесь всякие оливки, 15 видов. А, и пошли сладости. Сладости, сладости, сладости, сладости, сладости, сладости. Вот здесь всякие пошли, уже тоже орешки там и так далее. Все достаточно дешевое. Финики, я очень люблю финики. Они здесь стоят, вот такая пачка стоит от 1 доллара до полутора. Вот как, я финики очень люблю. Набрал там разных всяких на пробу. Блин, всяких сладостей тут полно.